Здравствуйте, коллеги! Начинаем пятый и последний день инста-вебинара по видеомаркетингу. 15 декабря наша компания запускает новый сервис, посвященный видеомаркетингу. Расскажем о продвижении видеоконтента. Всем, кому интересно получать дешевых лидов с видеоконтента, пишите в Директ. И сегодня узнаем еще более подробно о видеомаркетинге с помощью статистики. Первое. Одна треть всех пользователей проводит свое время в интернете за просмотром видео. Второе. Видео способно повысить конверсию до тридцати процентов. Третье. Шестьдесят четыре процента пользователей склоняются к покупке после просмотра видео. Четвертое. 92% мобильных пользователей делятся видеороликами с другими. Пятое 55 – 55% пользователей смотрят онлайн-видео каждый день. В следующем посте мы разберем кейсы известной фирмы и расскажем, какой результат они получили после внедрения видеомаркетинга. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, делитесь контентом с друзьями и коллегами.